Рама. рама это в общем я вот сейчас подошел. А, Таид сказал, что это рама 3. А этой династии, я? Фром Россия. Сиам королевство, я? Yeah? Ну, no, no. В общем, говорит, иди посмотри там. Ну, там, я вижу, тоже идут какие-то работы. Да, конечно, без знаний английского и тайского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 и вот здесь так выходишь на общий балкон а, есть статуи буды ну это я так понимаю то же самое здание просто а, туда проход какой-то отдельный а ну вот он проход я вот сейчас сидела тайка я не знаю кто то есть можно просто с улицы а не с улицы это непонятно что здесь вот она сидит молится то устал, можно там на диванчике присесть, отдохнуть Но Мы пойдем сейчас на третий, в общем, постараемся обойти все этажи какие вот есть Обязательно здесь нужно ходить раздутым Ну, босиком, снимаете обувь, оставляете ее возле входа И ходите босиком Курить в храме нельзя категорически, ребят ну ну естественно распивать спиртные напитки также пожалуйста ходите фотографируйтесь делайте видео селфи но без как говорится как его блин правильно это сказать без фанатизма в общем давайте мы с вами сразу поднимемся на самую высокую точку посмотрим вот как же ведутся строительные работы какие-то сидят, натирают полы, делают чтобы это все было красиво. Ух ты, сколько же здесь этажей-то? Это, если не ошибаюсь, четвертый или пятый. Ну, а мы с вами сейчас поднимемся на самую высокую точку этого храмового комплекса. Так, в этажей наверное, 6-7. В общем, мы с вами поднялись. Все, винтовая лестница закончилась. И, как я понимаю, мы с вами поднялись на смотровую площадку этого храмового комплекса. В общем, она не такая и большая, но и не маленькая. Фух, так. А вот там вот у нас, если вы видите, 4 стелы стоит Это памятник а, Монумент Демократии И сейчас тоже до него дойдем а, Посмотрите его вживую Я его показывал В Минесиаме. А так вы сейчас увидите его вживую Этот монумент а, Поставлен Ну в общем Сейчас придем все расскажу вот на месте уже Просто о нем я уже немножко знаю Вот здесь еще кстати есть какая-то возвышенность есть так и понимаю молебня или что Но здесь все закрыто здесь какой-то золотой колокол все под замками есть вход сюда закрыт это у нас если я не ошибаюсь полицейский департамент как наш главк в россии МВД потому что по карте смотрел это вот в этом месте было отмечено ну, пойдемте дальше спускаться вниз в общем девчонки и мальчишки мы с вами были вот на самой верхней точке там вот. и здесь пять или шесть этажей что-то я сбился со счета а, спасибо тайцу который ну, подсказал туда пройти по посмотреть там интересно ну как я его понял насколько я его понял в общем мы с вами сейчас а, выдвигаемся дальше Дальше, дальше, дальше. Пойдемте. Так, ну что, девчонки и мальчишки, мы с вами сейчас пришли к памятник, который был построен в 1939 году, дабы озменивать революцию в Сиаме в 1932 году, в 1932 году, в ходе которой королевство королевстве Сиам была уничтожена конституционная монархия. Памятник ориентирован на западный Бангкок. В общем, вот такое я хотел вам тоже показать, потому что видел в мини-Сиаме и кому понравилось мое путешествие по Бангкоку, также ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, делайте в соцсетях, делайте репосты также в соцсетях. Не забывайте рассказывать своим знакомым, близким о моих видео. Приглашайте их также, делитесь ссылками на мой контент, будет весело, интересно и познавательно для вас. Оставайтесь со мной, дальше будет интересно. Это только начало серии роликов про банков, так что мы увидим еще много роликов. Поехали дальше.